Малыши Карлсон на языке жестов в Казани представили уникальный проект – первую анимационную ленту, снабженную сурдопереводом. Чтобы сделать текст героев максимально близким к оригинальному, а мультфильм, понятным без слов, переводчикам приходится долго репетировать. Как передать жестами, например, мужчина в самом рассвете сил, выяснил Михаил Чернов сурдопереводчик элеонора никанорова еще в начале съемок нарушила правила профессия серьезная улыбаться в кадре нельзя но как тут удержаться когда переводишь на язык жестов домом учительницу фрейингок Передавать не только смысл фраз, но и настроение героя в данном случае только приветствуется. На съемочной площадке повсюду игрушки, чтобы почувствовать атмосферу. Однако сама Элеонора, в переводу малыша и Карлсона, готовилась не по-детски. Решила выключить звук и посмотреть. Несмотря на то, что я этот мультик смотрела с самого детства, я сидела и думала... А, а что вообще зачем? А зачем он воде не выпил? А зачем он это сделал? Сделать отечественную анимацию понятной без слов взялась Казанская общественная организация. В школе для глухонемых теперь организуют специальные мультпоказы. Вначале краткий пересказ, чтобы маленьким зрителям было понятнее. Вы знаете, вот мне как один мальчик рассказывал, что говорит, я первоначально говорит, думал, что Карлсон это ну, вообще хулиган. А тут говорит, я его реально полюбил. Я понял, что если бы у меня был такой друг, я бы ему простил все, я бы даже все торты отдал. Продолжаем разговор. После просмотра ребят просят написать свои пожелания. Среди детских идей, например, такие. Если в мультфильме есть диалог, сойдет до переводчиков, тоже должно быть двое. В левом и правом углу экрана. А если герой в какой-то момент молчит, переводчика на это время лучше вообще убрать из кадра. Без трудностей перевода не обошлось. Фраза «Карлсон, который живет на крыше, отработана до автоматизма». Но кое-что удалось передать лишь близко к тексту. «Самый расцвет сил». То есть я говорю «самый расцвет сил», а показываю «самый красивый возраст». Уже во время просмотра оказалось, языка жестов многие глухие дети не знают. Самых маленьких в дошкольных учреждениях этому специально не учат, чтобы пытались говорить сами. Жестово-мимическая речь у нас как бы не практикуется и даже запрещается. Жистые понимают, ну, чрезвычайно такое ограниченное количество. Мама, папа, гулять. А вот в этом сурдопедагоге, в э, переводе она только поняла, мама, вот ей говорят, мама, папа. И вот тут она только это поняла, больше она ничего не поняла. В планах авторов эксперимента перевести все серии «Малыша и Карлсона» и «Простоквашина», а также снять мультфильм, герои которого сами говорят на языке жестов. Пока же маленькая Ира отечественная анимация предпочитает зарубежную. Любимый Том и Джерри понятны без слов. Михаил Чернов, Сергей Скорцов, Олеся Рогеткина, Дмитрий Гуреев, НТВ, Казань.